Привет! Сегодня я планирую рассказать вам о процедуре кератинового выпрямления волос в домашних условиях. Саму процедуру я провела три недели назад, засняла весь процесс, но снимаю это видео именно сейчас, для того, чтобы показать вам, как выглядят волосы не сразу после процедуры, а вот через какое-то время, а вот через 3 недели. Сейчас волосы выглядят вот так, вот Покажу поближе. Конечно, они не такие гладкие, как сразу после процедуры или как сразу после выпрямления утюжком. Но они не такие сухие, не такие жесткие, как после утюжка. Они гораздо более упругие, увлажненные, такие насыщенные жизненной силой. Вот. То есть, все-таки процедура кератинового выпрямления это полезная для здоровья волос процедура, и, в принципе, она совсем несложная. То есть, ее любой может выполнить вполне в домашних условиях. Сейчас расскажу о средстве, которым я делала выпрямление. Это набор от компании BC Original. Выбирала я его по отзывам, заказывала в интернет-магазине у официального представителя. И при выборе для меня было важно почитать отзывы не только девушек, которые на себе его опробовали, но и отзывы мастеров, которые в своей практике его применяли, и им есть чем сравнить. Поэтому их положительные отзывы для меня и сыграли решающее значение стоимость этого набора две с половиной тысячи и его хватает на четыре раза вот для сравнения выпрямить в салоне волосы моей длины стоит будет минимум пять тысяч это в каком-то очень простеньком салоне чуть ли не на дому вот пять за одну процедуру а тут две с половиной тысячи на четыре раза то есть экономия получается существенная вместе с набором мне прислали вот такую технологическую карту в которой подробно все расписано как проводить процедуру, из каких компонентов состоит препарат, как подготовиться к процедуре, как ухаживать за волосами после. То есть это очень удобная штука, которая помогла мне все сделать правильно. Набор состоит из трех компонентов. Первое – это шампунь глубокой очистки. Второе – это непосредственно кератин, термальный реконструктор. И третье – это маска, увлажняющая, ухаживающая маска. Я думаю, интересно будет, из чего состоит вот этот вот второй флакончик, термальный реконструктор. Но я зачитаю, чтобы не ошибиться. Значит, он содержит аминокислоты, метионин, важен для синтеза кератина, глицин, который активно участвует в обеспечении кислорода образования новых клеток. Второй компонент – это масло какао, которое восстанавливает ломкие сухие волосы, укрепляет структуру, возвращает силу и блеск, утяжеляет волосы. Третье – пантенол, смягчает, питает, делает волосы гладкими, дисциплинирует, увеличивает толщину, запол выполняют повреждения, трещинки, расслаживаются, увлажняются волосы, защищает от оев лучей. И четвертый основной компонент – гидролизированный кератин. Это протеин, являющийся основ... одной из основных составляющих покровной соединительной ткани отвечает за структуру волоса. Помимо этих замечательных компонентов, состав номер два содержит уксусную кислоту, которая доставляет немало неприятных ощущений во время проведения процедуры, то есть режет глаза, этот резкий запах, но она необходима в этом составе, потому что она создает кислую среду и позволяет запечатывать кератин в структуре волос. Но все неприятные ощущения забываются после использования третьего состава в восстанавливающей маске. Она имеет потрясающий аромат, она пахнет э, кокосом, после нее волосы наконец-то становятся мягкими, закрываются все чешуйки, они, волосы начинают блестеть, приятно пахнуть. А, так что впечатление в итоге остается очень приятное. А, ну а теперь смотрите саму процедуру и ее этапы приятного просмотра. А, сейчас я пойду мыть волосы, но перед этим хочу зафиксировать их состояние до выпрямления. Вот, вот такая вот длина, ниже пояса уже, до попы практически я их отрастила. Они у меня пушатся, волна есть естественная, вот, волосы у меня не крашеные, Выпрямляя утюжком я их редко, то есть в принципе они не поврежденные. Вот сейчас я помою волосы своим обычным шампунем на два раза и потом на два раза вот этим шампунем глубокой очистки. Причем нужно мыть именно волосы, особо не затрагивая кожу головы, нужно промывать именно длину, смыть все средства, какие наносились, все бальзамы, все маски, все, что там могло накопиться. И этот шампунь, он раскрывает кутикулу волоса для того, чтобы потом туда проникли все вещества, которые туда должны попасть, кератин и все остальные компоненты. Итак, я помыла волосы, и теперь их нужно высушить при помощи полотенца и холодного фена. А, причем во время сушки фена волосы нельзя расчесывать, а, для того, чтобы кутикула преждевременно не закрылась. Итак, я сушусь. Итак, волосы слегка влажные и можно переходить к нанесению состава номер два, так называемого термального реконструктора. Вот, но перед этим нужно разделить волосы на 6 равных секторов, как написано в инструкции, ну, у меня столько зажимов не будет, поэтому я разделю, как получится. Насколько получится, настолько разделю. Да, и перед нанесением реконструктора обязательно нужно снять все украшения металлические, цепочки, сережки, потому что он содержит в своем составе уксус. И в общем, металл может окислиться, в общем, что не лучшим образом наверное, может сказаться на состоянии этих сережек. Так, все, вот эти я пряди оставлю, с них начну. И теперь состав номер два. Наливаю в пластиковую мисочку. Так, тут написано в объеме 20-40 миллилитров. Ну, в общем, пока на глаз лью, а там посмотрим, если нужно будет, добавлю. Так, надеваю нитриловые перчатки, чтобы не испортить свои ручки. По крайней мере, во время нанесения нужно быстрых шапок. Ну и при помощи кисточки наношу состав на волосы. Так, а вообще я вспомнила, что я в прошлый раз наносила просто вот так вот руками. И так я и сделаю. Под самые корни я не наношу, так как здесь я не планирую выпрямлять волосы. Вот там пусть они останутся в естественном состоянии и они так у корней будут более объемные. Так, так на кончик побольше. И расческой с частыми зубчиками нужно это все расчесать и равномерно распределить. Средство нужно носить не слишком густо, но и не слишком а, сухо. То есть оно не должно хлюпать, а в то же время а, должно полностью покрыть все волосы. Фу, запах, конечно, мощный. Это я еще не сушу, а уже уксус берет уже резкий запах. убиваивать за еще немножко Все, теперь нужно полностью высушить волосы феном, чередуя, холодный и теплый воздух. Сушить нужно по направлению от лица, чтобы э, испаряющийся локции со спир э, не Все, волосы я высушила полностью. И теперь нужно опять их разделить на 6 секторов. Ну, 6 секторов это такой, я думаю, не обязательное условие. Вот, немножко плохо они отделяются, хотя я их расчесала несколько раз. На концах они все равно спутываются. Так, ну и теперь нужно переходить к самой основной части, это запечатывание прядей утюжком. Для нормальных волос температура утюжка должна быть 210-230 градусов, но у меня 210 это максимальная температура, которую выдает мой утюжок. Для тонких окрашенных волос 190-210, для поврежденных 170-190 градусов. И теперь по маленьким прядкам толщиной 1 см, шириной 4-5 Несколько раз утюжком. Значит, для корней э, это 10 раз. Под углом 90 градусов в голове. Э, Но ну, я корни запечатывать не буду. А, по длине нужно пройтись 6-8 раз. Ах, по не спадающей. И концы 3-4 раза. Все, приступаю к самому длительному, к самой длительной части всего этого процесса. Я закончила обрабатывать волосы утюжком, вот что получилось, вот все выпрямилось, вытянулось. И следующий этап нужно теперь промыть волосы водой и нанести третий состав, это бальзам питающий, и оставить маску на 5-20 минут. Все, пойду мыть волосы. Все, сполоснула волосы, нанесла маску, жду 15-20 минут и смываюсь, а потом сушусь. Так, все, я смыла регенерирующую маску и остался завершающий этап – сушка волос с феном, теплым или горячим воздухом. Если сушить волосы без фена, то может получиться естественный завиток или волна, то есть рекомендуется вообще в дальнейшем сушить именно феном, теплым или горячим. И перед сушкой феном желательно нанести термозащиту. Все, засушила. Ну и вот что в итоге получилось. Вот такая красота. Все, то есть уже без утюжка волосы высохли, они гладкие только при помощи фена. Так, вот они такие блестящие стали. Легкие, как шелк. В общем, трогать просто кайф. Супер. Времени на эту красоту у меня ушло часа три-три с половиной. Это подготовка минут 10, потом мытье тоже минут 10, высушивание холодным воздухом где-то тоже 10-15 минут, нанесение непосредственно кератина, это где-то полчаса, чтобы распределить все равномерно по каждой пряди, еще минут 10 сушка и самое длительное это полтора часа выпрямления пряди утюжком смывание, нанесение маски это еще полчаса, смывание маски и завершающая сушка это еще тоже минут 30. Да, немало времени я потратила, но зато теперь буду ходить вот с такими гладкими волосами, не обязательно их каждый раз выпрямлять. Ну что ж, как видите, процедура не особо сложная, доступная каждому при желании, если не лениться, можно провести такую процедуру легко у себя дома. А сейчас будет небольшой фоторяд фотографии до и после А еще хочу сказать несколько слов об уходе за волосами после кератинового выпрямления. В интернет-источниках есть такая информация, что после процедуры кератинового выпрямления волосы можно мыть только бессульфатным шампунем. Якобы шампуни, которые содержат сульфаты, быстро вымывают кератин, и эффект от процедуры сходит на нет очень быстро. Но на своем опыте я могу сказать, что бессульфатный шампунь – это мучение. Процедуру делаю уже второй раз, и вот первый раз я какое-то время помучилась бессульфатным шампунем. Потому что они очень плохо пенятся, они плохо промывают волосы. С сульфатным шампунем приходилось мыть волосы каждый день, и они никогда не были чистыми до конца идеально. Когда я пользуюсь обычным шампунем, я могу мыть волосы раз в два дня. И в общем я посчитала так: если я за месяц 30 раз помою без сульфатным шампунем, или я 15 раз помою своим обычным шампунем, который содержит сульфаты, что больше вымыет кератин: 30 раз помыть голову в месяц или 15 раз? Я подумала, что ну, наверное, будет не хуже по крайней мере 15 раз помыть, но по крайней мере я не буду мучиться и волосы будут чистые, волосы будут легкие, свежие, поэтому я решила больше бессульфатными шампунями не пытаться пользоваться. И еще один аргумент против необходимости использования исключительно бессульфатных шампуней, вот например у производителя вот этого, вот этого кератина, есть средства по уходу, которые рекомендуется использовать после кератинового примления. Шампунь BC Original Home. Он содержит содиумалурил-сульфат. Надо же, как удивительно. Производитель предлагает использовать шампунь с сульфатами. И ничего страшного, шампунь продлевает эффект выпрямления, как здесь утверждается. Вот. В общем, я хочу себе заказать этот шампунь, попробовать его и потом рассказать, как ощущения. Ну и в заключение хочу добавить, что я довольна результатом, несмотря на то, что результат не такой, как заверяет производитель. Пишет он, что волосы будут безупречно прямыми, гладкими и невероятно блестящими на срок от двух до шести месяцев. Вот про безупречно прямые и гладкие я бы поспорила. Да, они блестят, да, они гладкие, но они не безупречно прямые. Но в любом случае, как я уже сказала, они все равно намного лучше выглядят и намного лучше они по ощущениям чем до процедуры. И вообще процедура имеет накопительный эффект, то есть если делать раз в полгода или там раз в пять месяцев, то состояние волос будет улучшаться, они будут больше укрепляться и будут дольше сохраняться их прямота. Так что всем рекомендую эту процедуру, всем удачи, любви, красоты, пока-пока!